В этом выпуске видеосправочника речь пойдет о характеристиках масел супротекатомиум. Это 5В30, 5В40. Но прежде всего нужно отметить, что масло было изготовлено по техническому заданию и были заданы конкретные характеристики, которые мы хотим получить. Самая первая задача – это ставилось увеличение ресурса самого двигателя. То есть надежная защита поверхностей трения при высоких нагрузках, при низких температурах, то есть, грубо говоря, противоизносные, противозадирные и антифрикционные характеристики. На втором месте ставилась задача – это надежная защита поверхностей трения при очень высоких температурах и при очень низких температурах достаточная прокачиваемость, которая обеспечивает быстрое проникновение в зоны трения и, кроме того, обеспечивает быстрый прогрев агрегатов. Третья задача – это защита для современных двигателей для Сажевых фильтров, катализаторов. Четвертая задача – это снижение расхода масла на угар. И при этих всех важных характеристиках, чтобы масло работало долго. А это можно обеспечить только за счет основы. Вот такое задание мы поставили немецким разработчикам, чтобы они выполнили и получили необходимые нам характеристики масла. И что касается масла 5W30. Значит, прежде всего, ну, ясно, что у него плотности, они все близкие. При 40 градусов 64 миллиметра квадратных на секунду, при 100 градусов 12. Но здесь самое главное – это индекс вязкости, как раз, который показывает соотношение при этих разных вязкости при разных температурах. Индекс 183 – это практически мало у какого масла есть вообще такой индекс на российском рынке, даже самых ведущих брендов. Вторая очень важная характеристика – это температура вспышки, это 248 градусов. Это говорит о том, что это масло изготовлено исключительно на чистой синтетической базе. Важная характеристика – это температура потери текущести, минус 45 градусов. Это значит, что это масло можно использовать, и двигатель уверенно будет запускаться при температуре минус 40 градусов. У него очень низкая динамическая вязкость, низкотемпературная, 4100 при минус 30 градусах, это мегапаскаль умножить на секунду. А у гидрокрекинговых масел в среднем это приблизительно 6500 то есть вы видите, насколько она ниже. Это значит уверенный запуск при низких температурах. И, наконец, щелочное число довольно низкое, 6,3. Это говорит о том, что это масло относится к группе малозольных. То есть достаточно такого щелочного числа. Это говорит о том, что масло рассчитано на то, что за счет базы все присадки, и в том числе щелочное число, будут срабатываться очень медленно. Масло 5В40 тоже вписывается по диапазону вязкость при температуре 40 и 100 градусов. И опять-таки индекс вязкости очень высокий – 183. Это также подтверждает высокое качество основы. Высокая температура вспышки – 240 градусов. Еще более низкая температура потери текущести – минус 54 градуса. Грубо говоря, это масло может надежно обеспечить спокойный запуск при минус 50 градусах. И динамическая вязкость – 5500, чуть повыше, чем у масла 5,30, но у него и вязкость выше. Так оно и должно было быть. И также очень низкое щелочное число 6,7. Это тоже масло относится к малозольной группе, то есть предотвращает выход из строя катализаторов, сажевых фильтров, а также и турбин. Большинство перечисленных сейчас характеристик указаны на наших банках, на этикетках. Это основные характеристики, они очень хорошие, конечно, мы не могли их не указать на этих этикетках, чтобы вы знали, какой уровень и качество нашего масла. Также здесь указаны основные преимущества нашего масла. Это, прежде всего, повышение ресурса двигателя. Это высокий ресурс самого масла. В принципе, при такой базе это масло можно эксплуатировать без всяких потерь в два раза дольше, чем среднем, масла среднего класса. Это масло позволяет... Работать двигателю в очень широком диапазоне от минус 40 и до плюс 40 градусов полной защитой двигателя поверхностей трения. Это масло с низким угаром масла за счет э, низкой испаряемости. Это также связано с высококачественной синтетической базой. Это масло с высокой текущестью, которое позволяет проникать во все зоны трения и защищать, во-первых, поверхности трения быстро, а во-вторых, очень быстро прогревать двигатель. И эти характеристики как раз и обеспечиваются полностью синтетической базой. Потому что в нашем масле состав такой. 85% полиальфа-олефинов, 5% эстеров и приблизительно 10% присадок. Если сравнить, например, с маслами средней группы, которые изготовлены частично из гидрокрекинга, скажем, в основе своей гидрокрекинга, то характеристики приблизительно такие же при качественных присадках можно на старте получить, но это будет только на старте, динамика изменений будет совершенно другая. Если, скажем, через 5-7 тысяч такие масла уже потеряют часть своих свойств и дальше уже, допустим, начнется уже износ деталей, то масло на полностью синтетической основе, такое как готовим, позволит работать и 10-15 и 15 тысяч совершенно без изменений. Скорость срабатывания пакета присадок, она зависит от базы. Если база высококачественная, то скорость срабатывания маленькая, потому что часть свойств на себя берет именно база. Если база слабая, часть свойств на перекладывает на присадки, конечно, они срабатываются значительно быстрее. Масло супратоэкатомиум особенно надежно защищает детали двигателя в наших российских условиях. Это пробки, если городской цикл, это высокая запыленность, и самое главное, качество топлива, особенно удаленных от центров мест. И это, конечно, приводит к выгоде потребителя, потому что вы обеспечиваете надежный ресурс двигателя, это позволяет избежать капитальных ремонтов, текущих ремонтов, это позволяет снизить расход топлива, это позволяет увеличить ресурс турбины, это позволяет увеличить ресурс катализаторов и сажевых фильтров. А кроме того, это масло может служить в два раза дольше, что позволяет сэкономить на самом масле. Надо сказать, что ни одно масло не способно восстанавливать характеристики. Да, оно способно защитить. Если это двигатель новый, да, это будет на долгие годы, на долгое время эксплуатации, будут характеристики снижаться очень медленно. Но ни одно масло, даже Супротек Атомиум, своего характеристиками, не способно восстановить то, что уже потеряно. Только три триботехнические составы, такие как Супротек, в частности Актив Премиум, способны вернуть эти характеристики до номинала, до заводских. Поэтому наша рекомендация применять вместе с нашим маслом Супротек Атомим и триботехнические составы Супротек.